Друзья, всем привет и добро пожаловать в новый лог. Сегодня я нахожусь в Эдинбурге и покажу самые красивые места в этом городе. Обязательно продолжай смотреть дальше. Проходясь в Одинбурге первое, что вы должны увидеть, это, конечно же, Королевская миля. Королевская миля – это собирательное название для нескольких улиц. Их общая длина составляет 1800 метров. Проходя по улице, встречаются вот такие вот небольшие переулки. И здесь можно пройти, вот, например, в этом переулке расположено кафе. Можно присесть и пообедать или поужинать. Очень много по городу расставлено разных... Пёсков, и здесь продают сувениры шотландские. Можно даже купить национальную шотландскую юбку. Посреди города стоят вот такие вот интересные туристические двухэтажные автобусы. И можно подойти заказать себе тур по Эдинбургу. Вы можете взять наушники и прослушать экскурсию на своем языке. Очень много интересных магазинов с виски, так как виски считается национальным напитком шотландии ребята если вы например разбираетесь виски и хотите попробовать шотландской именно виски то приходите вот в это вот заведение скотч виски и здесь вам проведут тур вы сможете узнать как можно больше информации как выбирать виски какой покупать и многое другое также есть карта музея здесь также находится магазин виски сейчас поднимемся еще на второй этаж посмотрим смотрите есть даже маленькие бутылочки можно взять на пробу вы можете выбрать даже на подарок бутылочку виски Покажу вам примерные цены вот такая вот бутылочка здесь у нас 46 процентов алкоголя 700 миллилитров стоит 45 фунтов такая же 47 51 и есть в принципе другие цены есть и подешевле есть за 34 фунта 29. И подороже 80 80 72 по поводу маленьких бутылочек здесь всего лишь по здесь всего лишь по 50 миллилитров но они стоят 8 фунтов поэтому я думаю выгодней покупать большую бутылку чем вот такие вот маленькие есть, кстати, и по 6, и по 4, и по 10 фунтов за бутылочку. Никогда не думала, что мне понравится шотландская музыка, но сразу хочу предупредить, что очень близко лучше не подходить, потому что это громко, но красиво играют. Так, сейчас зайдем в самый центральный костёл города и посмотрим, что здесь есть. Thank you. Я понимаю, что шотландцы привыкли к такой погоде, но на улице плюс 15. Я вот, как вы видите, в теплой куртке Что зашла, взяла кофейку. Я только что была в шоке. Я стояла в очереди, пока брала кофе. Они берут кофе, но они берут кофе со льдом. Я, если честно, в шоке. Скорее всего, что у них уже организм привык к холоду. И им все равно, когда пить холодный кофе. Эдинбург – столица и крупнейший город Шотландии, а также седьмой по величине в Соединенном Королевстве. Здесь сохранилась уникальная архитектура, что дало право старому и новому городу получить статус всемирного наследия и попасть под опеку ЮНЕСКО. Эдинбург раскинулся на трех холмах между рекой Лейт. И, кроме исторических памятников, впечатляет живописной природой. Вдохновляющие панорамы, частые смены погоды. У города староптивый характер и нужно очень постараться, чтобы ему понравиться. Однако, если вам это удастся, то более приветливого и домашнего города вы не найдете во всей Европе. Все, что вы когда-то читали об Англии, средневековых замках и рыцарях, оживает в Эдинбурге и переносит вас на несколько веков в прошлое. Я сейчас нахожусь на территории Эдинбургского замка. Цена билета для одного человека стоит 21 фунт. Сейчас зайдем и посмотрим, что же там внутри. Чтобы купить билет, нужно отсканировать код, зарегистрироваться и далее подойти к автоматам и приобрести билет. Итак, ребята, хочу вас заранее предупредить, что билет лучше покупать на день, на два раньше. Или, если вы, например, приехали, как я, сразу покупайте билет, потому что в основном на то время, которое вы приезжаете, уже все билеты распроданы. Я себе сегодня взяла билет на час тридцать. Посмотрите, какой шикарный вид открывается на город. Все как на ладони Итак, билет у меня на руках Как вы видите, здесь написано, что я могу зайти с часу 30 до 2 Времени, конечно, у меня до 5 вечера Но все же замок очень большой И я начну мини-путешествие Центральной достопримечательностью Шотландии является Эдинбургский замок, который по праву считается визитной карточкой страны и настоящей туристической меккой. Неприступная крепость, построенная на вершине потухшего вулкана, просто завораживает своей красотой и монументальностью. Из всех достопримечательностей Эдинбурга замок является самым посещаемым туристами. По красивейшей дороге, которая названа Королевской милей, вы попадаете в настоящий средневековый город, пропитанный духом, стойкости и непокорности шотландского народа. В Эдинбургском замке хранятся королевская корона и много других исторических предметов. Практически все значимые для шотландского народа события происходили около этой крепости. Такое ощущение, что я нахожусь в маленьком городе. На территории замка расположены кафе, туалеты, и, если нужно, информационный пункт. Первая постройка замка уходит корнями далеко в Средневековье. Найбольшее строительство крепости происходило в 17 веке. Именно тогда Эдинбургский замок стал центром столицы Шотландии. С трех сторон крепость окружена неприступными утесами. В XVIII веке замок был превращен в тюрьму. Ныне Единбургский замок имеет статус национального памятника и считается одним из красивейших замков в мире. В каждом музее стоит вот такой вот интересный аппарат и здесь вы можете сделать монетку на память. I don't believe it. The man must be mad. He's asking Americans to put down their arms and give up this unnatural rebellion. He even accuses the rebel government of oppression and injustice. Now that's rich coming from an Englishman. Кроме того, туристам показывают просторные залы замка, исторические музеи и часовню. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на Эдинбург. Каждый день с крепостных стен замка палит пушка – традиционный выстрел в час дня. Эдинбургский замок – это еще и отличная декорация для ежегодного фестиваля военных оркестров. Также здесь проходят торжества на Новый год. Стены замка озаряются огнями красивых фейерверков. А еще в Эдинбургском замке проходили съемки саги о волшебнике Гарри Поттере. На территории замка можно взять также аудиогида, как вы видите, очень много языков, также присутствуют украинский, русский, польский и многие другие. Что я вам хочу сказать, что на Эдинбургский замок придется потратить от часа и более, потому что здесь очень большая территория. Есть что посмотреть. Много таких мини-музеев. Э, я думаю, что вам будет очень интересно. Я зашла только в несколько музеев, потому что у меня э, ограничено время. У меня всего лишь день для того, чтобы снять для вас ролик. Поэтому приезжайте обязательно посетите Эдинбургский замок. Ребята, под Эдинбургским замком находится небольшая территория в виде парка. Я решила здесь прогуляться и сейчас вам покажу места. Здесь очень красиво. На территории парка есть небольшой вот такой вот домик. И, скорее всего, что в нем даже кто-то проживает. Сады Принцесс-стрит, городской парк в центре Эдинбурга, располагается в центре города, занимая низину между старым и новым городом. Парк был устроен в 1820-х годах на месте Норлох искусственного озера. В этом же парке в 2015 году открыли прекрасный памятник медведю. Звали Мишку Войток, и он прожил жизнь достойную целого романа. Статуя в сердце Эдинбурга чествует этого боевого медведя, который помогал польским военным во время Второй мировой войны. Этот парк – любимое место местных горожан. И хочу вам еще сказать, что туристов здесь не намного меньше. Маленькие окна, трубы. Вот так выглядят старые дома Шотландии. Я зашла в небольшой переулок в центре города. И посмотрите, какую красоту я нашла. Это старые дома. королевской миле пришло время отведать традиционную кухню шотландии и это блюдо называется хагис я решила выбрать вот такое вот небольшое кафе сейчас зайдем посмотрим какие цены и я себе обязательно закажу и попробую это кафе небольшое но уютное расположение кафе на королевской миле здесь также есть второй этаж я решила подняться сюда, так как здесь намного меньше людей. Капучино принесли и теперь я жду на знаменитый хакис. Итак, с чего же состоит знаменитое блюдо? Я уже немного распробовала и могу вам сказать. Итак, первое, это обычная картофельная пюре, но с добавлением масла и молока. такое вкус даже немного молочный. Это бараньи патроха, печень, сердце, и третье это также пюре, только с брюхвы. Соус интересный, немного похож на соевый, такой соленый, но на самом деле я не знаю, с чего он сделан. В общем, блюдо вкусное. Итак, мне принесли счет. Хаги стоят 10.50 и капучино 3.25. Также посчитали сервис и в итоге получилось 15.13. Я оплатила картой. Здесь много старых домов. Вот, например, это 1882 года даже сохранились старые окна и ручки единственное что я не могу понять для чего вот эти вот петельки они практически на каждом окне если кто-то в курсе обязательно напишите в комментариях и еще в каждом маленьком переулке сохранились вот такие вот интересные поручни и когда я уже выходила с переулка увидела интересный расписной потолок скорее всего что это расписывали очень давно Видео? Видео? но если хотите. Нет, YouTube. YouTube. <laughs> Ребята, хочу вам показать интересное место, которое находится в центре города Эдинбурга. Это подземная улица Мэри Кинг. Я уже купила себе билет. Также купила не на то время, когда я пришла, а чуть-чуть позже, потому что уже все билеты распроданы. Билет стоит 19 фунтов, и также я взяла, здесь есть бесплатно аудио -осключка. я взяла польский язык, так как украинского и русского языка нет. Вот так вот выглядит вход, где можно приобрести билеты. Название «Тупик Мэри Кинг» было дано в честь хозяйки большинства зданий этого квартала в самый разгар эпидемии чумы в XVII веке. So standing Чтобы попасть в тупик Маэррикинг необходимо спуститься вместе с проводником вниз по отдельной системе коммуникаций, по узким ступенькам. Опустившись попадаешь на уровень пустого города, вымершего от чумы. Перед посетителями открываются лабиринты подземелья с видами на узкие улицы, больше напоминающие туннели и проходы. Встречаются остатки лестниц, заложенные окна, забитые двери, за которыми скрываются комнаты, пустующие вот уже не одно столетие. В некоторых домах сохранились винные погреба, печи, буфеты, дымоходы и кладовки. При выходе был магазин для туристов. Если же у вас появится возможность посетить эту улицу, обязательно это сделайте, потому что история просто захватывает. Холлируд парк. Королевский парк в центре Эдинбурга. Код в парк бесплатный. Он имеет множество холмов, озер и долин. Ребята, сейчас будет самый интересный контент. Я буду подниматься вот-вот сюда на самую высокую точку в городе, это в прошлом был вулкан. Я поднялась буквально метров сто, и вы посмотрите, какой вид. Просто шикарно. Нужно будет сходить в эту сторону, и также еще есть с другой стороны дорожки. Многие говорят, что тут можно просто целый день провести. Дороги здесь тоже небезопасные, поэтому будьте аккуратны, чтобы не уронить ни телефон, ничего. Мне осталось совсем чуть-чуть. Ребята, если будете подниматься, то старайтесь сильно тепло не одеваться, потому что становится спустя буквально 5 минут очень жарко. Парк был создан в 1541 году. Трон Артура, потухший вулкан и самая высокая точка Эдинбурга находится в центре парка. Ребята, если вы будете в Эдинбурге, пожалуйста, не пожалейте полтора часа и поднимитесь на эту гору. Виды просто шикарные. А если вы не сможете так высоко подняться, здесь есть недалеко еще одна красивая местность. Посмотрите небольшая часть от замка, так что можете даже сюда подняться, здесь буквально 200 метров и можете пофотографироваться. И когда спуститесь вниз, можно увидеть небольшое озеро и, как вы видите, очень много лебедей. Вид, конечно, захватывает. Нашла небольшой магазинчик Килт Market. очень симпатично смотрится. Магазин для мужчин, юбки, галстуки, бабочки, шарфы, все что угодно. Ребята, я уже буду с вами прощаться, спасибо за просмотр, я обязательно сниму для вас вторую часть, потому что в одно видео так много интересных мест просто не помещается, поэтому подписывайтесь на мой канал, Ставьте лайк и ждите второе видео о Эдинбурге.